Ребята, всем привет! Сегодня воскресенье, мы решили провести его с пользой. Решили разобрать свой захламленный гараж. У нас там накопилось полно запчастей, которые мы хотим промаркировать и выставить на продажу. Давайте сделаем это вместе с вами, возможно, какие-то запчасти пригодятся и вам. Все наши запчасти находятся вот здесь, они в куче, и их сегодня нужно нам разобрать. Их очень много, хотя кажется, что они занимают от гаража всего один квадратный метр, но, чувствую, нам предстоит колоссальная работа. Так, что же здесь находится? Я здесь вижу уже старый вентилятор. Не помню... Слушай, тут какой-то мешок есть. Я думаю, что как к Деду Морозу подойдет для подарков. Я, кстати, там письмо написала. Возможно, он пригодится вентилятор вентилятор рабочий, насколько я помню за 100 рублей кому-нибудь его отдам так смотрите, какие здесь ботинки лежат сразу чувствуется, здесь любители мотоспорта кто знает, что это за ботинки пишите в комментарии плюсик заберем их к себе в дом так бутылка но бутылку выкидывать не будем, мне кажется, это святое. Туда вод... нальем чистенькой водички. Так где запчасти-то? <laughs> Их здесь должно было быть много. Куртка. Кстати, куртка, которая была в видеоролике. Мы на ней снимали, проверяли жидкую кожу. Кстати, можете посмотреть этот ролик. Реально помогает. Классная штука. Стоит копейки. Так, а, Здесь... Здесь непонятные какие-то бумажки, похожие вообще на фотографии. Всякие, в общем, штуки. Мне кажется, их надо прям сразу в помойку. Так, я уже вижу колодки на Honda CBR 600, колодки БУ, но в принципе в хорошем состоянии. Могу кому-нибудь подарить. Так, дальше полезем вот в эту коробочку. Я думаю, что мне нужно одеть перчатки, потому что здесь что-то... Все очень грязное. Так, уже вижу, вижу Значит, тормозной цилиндр на Kawasaki, модель мотоцикла не помню, но прикреплю вот здесь где-нибудь видео. Может быть кому-то пригодится, отдам его за полторы тысячи рублей. Так, здесь полно всяких болтов, гвоздей. Мне кажется, здесь можно даже собрать мебель дома оставим это тормозной супер на Kawasaki, на ту же модель можете отлестнуть видео и посмотреть какое именно а дам его за тысячу рублей так если кстати вас заинтересовали какие-то из этих запчастей можете написать нам в директ в инстаграм, который закреплен под этим видео переходите по ссылочке пишите отвечу очень быстро. В общем, не будем лазить в этой коробке и разбирать ее здесь, в гараже. Здесь действительно холодно. Мы заберем ее к себе в гараж и по-хорошему все отмоем, разберем и поподробнее расскажем, что же там лежит. У нас, тем более, здесь еще есть чем заняться. Дальше давайте разбирать. Я вижу уже два маятника от Ямахи и Кавасаки. Их я отдам по полторы тысячи рублей рублей. Так, вижу, вижу прямоток от того же Кавасаки. Ребят, смотрите, какой он классный, красивый. Не обижайтесь, но ниже пятака я его не отдам. Если вдруг не найдутся желающие на него, то, скорее всего, я поставлю на свои автомобили. У нас в новом году, кстати, готовятся новые проекты. Будут два потрясающих автомобиля, которые будут заряжены как на стиль, так и на музыку. Так что обязательно, если вы еще не подписались, подпишитесь и не упустите ничего. Так, в общем, забираем его домой, упаковываем. И воздушный бокс на Kawasaki ZX6R. Отдам его за 5000 рублей, потому что он с форсунками. У ребят, что я нашла? Это же ряд дреселей на Kawasaki. Отдам его за примерно 7000 рублей. Можете торговаться, кстати. Так, мы с запчастями практически закончили. Остальную часть довезем потом. В общем, берем вот эту коробочку и грузим ее в автомобиль. Итак, ребята, мы добрались до места Я уже заранее приготовила стрейч-пленку для того, чтобы обматывать наши детали Также листочки для того, чтобы нам было проще потом а, находить эти детали И нам было проще продавать на Авито Кстати говоря, мы будем продавать на площадках Авито Если кому-то интересно, ссылочка на профиль будет внизу под этим видео Хотела вам показать пластик на Kawasaki ZX-6R Он будет продаваться за 500 рублей Кому интересен Можете нам написать. Сейчас мы его обмотаем, как я говорила, в пленку промаркируем. И он будет ждать своего обладателя. Первый элемент мы уже обернули, сейчас у нас на очереди диффузор вентилятора от Nissan. С ним связана интересная история, восстанавливали нашему знакомому Xtrail 2014 года. Если кому-то интересна данная запчасть, продаем ее за 1000 рублей. Также оборачиваем в пленку и ставим ценник и ждем своего покупателя. Следующая деталь – это корпус воздушного фильтра на Kawasaki ZX-6R. Состояние практически идеальное. Вместе с форсунками отдам за 5000 рублей. Если кому-то интересно приобрести отдельно форсунки, то о цене мы всегда можем договориться. Также упаковываем и маркируем. Следующий лот, который мы сейчас достанем, это выхлоп. Прямоток от Kawasaki ZX6R. Это название вы сейчас слышите в этом видео много-много раз. Состояние почти идеальное. Никаких... Ржавчинный дыр нет, крепления все на месте, цена 5000 рублей. Упаковываем и выставляем на авито. Следующий узел, который я вам хочу показать, это дроссельные заслонки на Kawasaki ZX6R. Цена детали 7000 рублей. Дополнительные фотографии могу прикрепить а, в этом видео. Также, если вам потребуется видео или какие-то, опять же, вам личные фотографии, вы можете написать мне в директ в инстаграм, и я вам с удовольствием их пришлю. Также упаковываем и маркируем. Следующий элемент – это маятник от Yamaha R1. Состояние у него хорошее, но есть небольшие коцики. Фотографии я обязательно приложу, для того, чтобы вы посмотрели, какие все-таки есть недочеты. Цена 1500 рублей. Это прогрессия на ту же эрку отдам за 500 рублей. Тормозная машинка и суппорт на Kawasaki ZX-6R. Стоимость суппорта 1000 рублей, а тормозной машинки 1,5. Передние суппорта на Kawasaki ZX-6R. Стоимость 5000 рублей. Если кому-то интересно купить отдельно шланги, цены уточняйте в личные сообщения. Всегда можно договориться. Все, кстати, в рабочем состоянии. Блок управления двигателем Kawasaki ZX-6R. Цена 7000 рублей. Боковая подножка Kawasaki ZX6R полностью исправная, цена 1000 рублей. Ось переднего колеса для Kawasaki ZX6R и Yamaha R1, каждый по 1500 рублей. катушки зажигания от Kawasaki ZX6R 5000 рублей комплект, но если захотите приобрести штучную, то цена одной штуки 1500 рублей еще один блок управления двигателем который стоит 5000 рублей от Кавасаки за x6 r крышка цепи угадайте какого мотоцикла правильно за x6 r Кавасаки. цена полторы тысячи рублей все кронштейны целые Следующее, что я вам покажу, это вот такую штуковину. Это не новогодняя гирлянда, это проводка на Kawasaki ZX6R. Цена халява 5000 рублей. Все разъемы целые. Если вам будет интересно, напоминаю, что вы можете написать нам в личные сообщения в Instagram, в Директ. Расширительный бачок на Kawasaki ZX6R. Состояние хорошее, все крепления на месте. Цена 1500 рублей. Перед вами узел в сборе. Это деталь на Kawasaki ZX-6R цена 9000 рублей за все. Если вы хотите приобрести какой-то элемент отдельно, то цена элемента полторы тысячи рублей. Ось заднего колеса полторы тысячи рублей и скоба тоже полторы тысячи рублей. Все, ребята, закончили мы перебирать запчасти. Мы их все упаковали. 60 метров стрейчевой пленки ушло просто в лед. Получилось у нас запчастей на 65 тысяч. Если кому-то нужно забрать это все оптом, отдадим за 40. Всегда с нами можно договориться о цене, и на скидки мы не жадны. Тем более в преддверии праздника. А мы идем отмывать руки и выкладывать наконец-таки это видео. До скорых встреч. Пока-пока.